Всем привет дорогие друзья с вами у сегодня мы продолжаем проходить туалет менеджер да В прошлой серии мы остановились на этом моменте да поспали сейчас мы а ладно берем сейчас покупаемся да вы должны я знаю сейчас покупаемся что сделаем поедим мы пойдем уже биз... ну, бизнес продажу, продолжать да короче да <с Limited> есть ну пойдем себе, что там есть прямо. Прям там что-то есть надо. Ох, нормально, я сквозь тулку хожу. Ладно. Так, что у нас есть? Ешь. А, вы. А, почему бы? Скоро я своей квартире взял и выбросил. Пфф, а почему бы нет? Ладно, пойдемте. А бегать тут, да, бегать, может. Я забываю, что тут бегать можно. Я не бегаю. Хожу себе. Ну, дома я еще хожу, потому что там реально. Короче, не знаю. Будем сегодня покупать оборудование. Ну, не оборудование, а все. Туалеты покупать будем, короче. Короче, серия будет покупная. Короче, тут ничего интересного нет. Нам, кстати, посетители еще не ходят. Почему-то. А почему? А Потому что у нас нифига нету. Вот почему. Короче, будем... Бегать тебе, покупать и все. Да. Так, давай. Нормально сейчас на стену. Короче, будем покупать умывальники сейчас. 30 долларов. Так, 200 ты! Ого, нормально. Давай. Перейдите к такасе, да. У них тоже тут не выпадет. Чё, звук есть? Нет? Странно, вроде бы звук есть. Бегу, короче, не важно. Тут главное не звук, а... что я играл бы нормально, так. Короче, дверь есть. А нет, звук есть. Комфорт плюс одинокий. Ну так покупаем покуп, сейчас, чтобы к нам хотя бы ходили кто-то. А то к нам никто не ходит вообще, еще за бред. Короче, да, целый день будем этого все делать, заниматься. Не знаю, вроде бы звук есть, но он слабенький вообще. Есть, есть. Так, давайте еще купим что-нибудь. У нас деньги пока есть. Два умывальника купим, туалета, двери. Касси переслитаем. Угу. Короче. Покупать будем целый день, да. Ладно, я с... сразу викторину проведу. Сейчас в мини, да, опять же. Я ее буду проводить до сентября, так-то успевайте, да. Потом, я не знаю, ну, она будет неактивной, наверное. Ну, может быть активной, но я не знаю. Короче, да. Вам нужно поставить лайк под видео, да, подписаться на канал за 3 секунды. Да. И тогда красавчики будут вообще лучше, да. Напишите в комментариях, я буду на тех подписываться, кто все сделал. Вовремя. Если не вовремя, то я не знаю. Уже поздно. Короче. Так, нам надо еще двери купить, туалеты. Двери, туалеты. Так, где двери? Комфорт один. Минус один, чего? Или это? Это обычный. Ох, ничего себе. А как я двери буду нести? Что за бред? Двери нести. заставлять мне двери нести. Офигеть. Вот так вот двери наносим. <с> дверь вообще офигенные. Осторожно, я дверь несу. Хорошо, что она не сломается. Там. А ч они деньги не платят? Они... они же должны деньги... А, я не нанял это. Так то они, чё они не платят? Они... Мусорит, но не платят. дверь есть одна а чего не так -то? а а, -а, тут нету... а можно ее как-то переставить что ли нельзя здесь... а попыть руки <с> немножко налажал ложал а как тут купить вообще этих нанять работников Шва швабра есть но я не хочу убирать а давайте реально пойдем мы най наймем как-то. А, а как нанять, я не знаю. Ее можно нанять? Это вообще... Что за фигня? Он тут ходит. Полицейский? Че? Что за бред? Этот э бомж стоит. Что тебе надо? Ты можешь меня научить? Конечно, возьми отверг и иди сюда. Купить отверку магазин Хомацвит home, home. Короче, пацаны, он меня может научить, да. Как это делать, так-то мне мучиться не придется, так-то... Я просто надо купить опять ему едуть, все. Фасоль. Да, уже вечер. Ну, в принципе, плевать. Я должен это все делать, а я не буду это делать. Лучше я не смогу. Фасоль ему купить. Только не жри ее, пожалуйста. давайте подбирайте а я должен же есть точно. Ну, блин я, я не знаю. ну потом поешь ну что в смысле у меня серия идет какой то я сейчас буду еще бежать его и нет я для него все делаю на поешь спасибо ты можешь меня научить возьми гаечника Гаечный ключ? Так мне отвертка не нужна уже, читай. Офигеть, мне уже гаечный ключ придется покупать. Вон там отверка лежит, я ее случайно выбросил. А так я же что В смысле я гаечный ключ купил? Алло! Бред какой-то, я... Я сейчас потрачу денег на пустую просто. Все, у меня 60 долларов. Как я буду зарабатывать сейчас, не непонятно. Я сейчас все деньги просто... <соспит> Просылаю все. Деньги все. Ну, что ты? У вас есть гаечный ключ. Теперь перейдите к панели управления. Как... Фасоль опять. Па панель, панель надо. Все, иди в нафиг. В смысле? Что? А, типа надо будет поменять. А, ну местами, я понимаю. По по... Что делать-то? Фейл. А -а -а... В смысле фейл? Надо вверх. В... Как вверх? В смысле? Что происходит вообще? А я не могу уже ничего менять. Фейл опять. Так а Как? В смысле, я не могу угасть. В а, а, смысле, а почему... Я... Что за дебилизм? Это игра какая-то тупая, я не хочу не играть. Как? Как менять? В а, смысле. Что за прият вообще? А это что такое? Ну ладно, вот так вот нормально. А, нет, не нормально, нифига себе нормально, блин. Вот так вот ты сказал. А как? Вс ⁇ он. Он, как? Что, я вс ⁇ сделал? Не понял. А как? А что делать-то, вс ⁇ игра? о предка я все сделал все нормально все нормально купить иду купить еду опять на те права нет не она не за текстуры не, не провалилась купить иду он только что банку сожрал, какого фига ему? Я ему только еду и нашу блин. Какой-то блин странный. А я не буду есть, а мне это не надо. Я все равно с голода не помыл. Только сам не съешь, пожалуйста. 2 доллара, что скидки пошли? Подоб подбирайте. Он сейчас сожрет и все. И, и все, миссия не будет не провалена, конечно. 59 баксов, какого фига, я, вы... я просто выкидываю деньги, как, не знаю что, было только что, недавно вообще, спасибо, а что такое, я когда, видишь, когда ты видишь, конечно, мне же он отпуск, Это стоит, и поговорить с водителем, хорошо, я пойду и проведу. А, водители автобуса. Ну мы его видели. А, нет, не я его не видел. А, этот нет. Водители автобуса не, я не видел. Здорово. А как. А как? Найти водителя автобуса? Привет, как дела? Спасибо вы. Я хотел. Скоро пойду меня. А, иди к бездомной. К бездомным? В смысле к бездомным идти? Идти к К тебе. Да, мне надо четыре. И поедите в школу танцев напротив свой дом и найдите плакат Куда побежала? В смысле? Кто это? А, это просто... Я думал, это кто-то от меня убежал найдите плакат на стене. Напротив своего дома. Плакат. Это что ли? Да. Скачайте присоединиться к вечеринке. С помощью этого приложения вы можете позвонить танцующим девушкам. Домой до вечеринка вы можете следить. А, понятно. Угу. Короче. Я понял. А что, мне опять надо... Школа танцев. Присоединить. Нифига себе 50 евро, блин. А если я не хочу. А так я, мне это не надо, зачем? Как выйти отсюда, блин? Я не хочу. Все, мне это не надо. Короче, что мне там дальше надо делать? Мне это не надо. Зачем? Я у меня бизнес, и я хочу, чтобы у бизнес был, а не вот эта фигня. Да, знаешь, у меня не надо есть. А что делать-то? Вот еще бездомных находить, я не понимаю. Ну, пока я не понимаю ничего. Да, вопросик идет. Четыре человека, блин. Все. Приди, можем идти. Хм, ну нужно еще 4 человека. Где мне этих четыре человека найти, а? Будут. Да, серии будут длинненькие, если честно. Водитель автобуса прям толпа. Ты это, Нет, это не пизду. Это наш клиент. А кстати, деньги это получаешь. Мужик иди. А где деньги-то? В смысле? Че? А че ты сел, ты че дурак? Э, как встать? А че ты садишься так медленно? Встань, то да мне надо идти куда? Я не могу идти, я сижу. Встань. ф а Как встать-то? Ну, мне надо идти, как бы. Ты че? Мне надо идти, как встать отсюда, блин. В смысле? А как встать? -то? Я не могу и стать. Все, я тут буду сидеть, что ли? А я не могу встать, в смысле? Я сел на эту фигню и встать не могу. Привет, не буду больше садиться. Стул какой-то проклятый. Встать не могу уже. Блин, так где, так где бездомных найти, я не понимаю. Надо четыре человека. Четыре человека. Где я четыре человека вам найду, а? Бизнес какой-то странный идет сейчас вообще. Четыре человека, бездомных еще надо найти. Где мне их надо Ну, он только одного есть, и все, больше нету никого. Ну, ты не, мужик вообще не понимает, нифига. Короче, бизнес какой-то странный, вообще. Ну, не знаю, короче, если вы хотите продолжение, лайкайте, вообще не Где <смех> скрили тебе, мужик? Все. Поехали. М -м, ты... А где четыре человека? Я найду тебя, а? Четыре человека. А я бездом... бездомных всех надо? Ну, дружков позвал бы, ну. Бездомных вообще. Ну, ты, мужик, же нормальный. Ну, как, как так-то, ну, Где мне всех находить, человек, людей? Что-то тут нету вообще. Надо будет раковину купить, короче. Короче, я не понимаю, как тут бизнес устроен вообще. А, автобус вообще, как эти четыре человека? Ну, короче, в следующей серии будем искать эти четыре человека. А пока я раковину куплю. Э, да. 30 евро. А дешевле. Ну ладно. Фикс. Короче, раковину там сейчас покупаю. У меня, боже, деньги уже закончится. Я не знаю, что. Дверь есть. А раковины там не хватает. Мы ее поставим туда. А потом, я не знаю. В следующей серии вы, я, я узнаю сам. Или вы напи напишите, что с этим автобусом делать, я не понимаю. Потому что я не понимаю. Как это комфортно, кстати. нормально все же. а почему их ко мне никто не ходит и не понимаю людей вообще нету Он вообще бред какой-то а качани никто не ходит я Понимаю, понимает туалетов нет, ну и что но ну, один же туалет есть значит нормально можно ходить раковины нету как это нету раковины? туалета нету а тут Раковины одной нету. У меня денег уже нету. Не знаю, что нам делать. Там Нам никто не ходит вообще. Бред какой-то, да, вообще? Ну да, такое вообще. Я не понимаю, как, как в это играть вообще? Я не понимаю. А стоп, а тут же надо еще чинить. Нет, не надо уже. Гаечник ключ. Ты чё стоишь вообще? Мне вообще не хочет ничего делать. Стоит себе и все. Счета, фактура. Нет счета вообще. Нету счетов, серьезно. Школа-то. Статистика. Клиенты. А чего кабины ничего? Никто не ходит вообще. Блин, я не понимаю. Клиенты требуют. Какие клиенты? У меня ни одного клиента нет, я не понимаю. Бизнес вообще не идет никак. Я не понимаю. Чего? Раковины нету одной. Вот и переставить. А, ее можно... Да ладно. Так ее, может быть, надо отцепить. Я сейчас. Мы все зацепим, и там будет раковина. Туда, там, типа, будет две раковины и туалет, а там нету рак. Может, клиенты пойдут вообще, я не знаю. Все есть. Есть, все хорошо. Но, правда, никто туда не ходит пока. А чего не ходит, а я не знаю? открой в принципе почему? А это я тут кто-то будет сидеть я сидеть буду а я не могу как-то тут вообще как-то нету почтового ящики ничего я не понимаю как статистики тоже ничего нет кабина первая есть хома Чего к ней никто не ходит, я не понимаю. Я не понимаю, как в это играть, короче. Пацаны, будем заканчивать, наверное. Я в интернете посмотрю, как тут... Что делать с этим дебилом, я не знаю, Который хочет. Мы Будем в следующей серии уже с этим, да, разбираться. А пока мы будем заканчивать. Я пойду домой, потом все поем, опять посплю, помоюсь, короче, и все. Пока у нас вообще не прёт ничего вообще. Как будто в бизнесе и нет вообще. И почему так к нам не ходит ничего, никто не ходит. Непонятно. Хм. Вообще бред какой-то происходит. А, да, вот так вот. Вот вы напишите, что делать. Я а не понимаю вообще нифига. Вообще так, как будто бы есть, как будто бы и нет вообще этого бизнеса. Ну, По-моему, только потратили дофига денег и ничего не взяли. ну все реально денег потратили больше, чем. А еда еще пропадает. Закрой. Короче, сейчас... Ну все, наверное, будем заканчивать. Он будет уже купаться, да? И, хе -хе, спать, а я будем уже прощаться, да. Да, ссылка на плейлисты ролики будет в описании. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.